Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Виктория Здесь Виктория даже два Можно сказать так, потому что есть соседний поселок Виктория, который уже сдан Заселен, люди живут И рады а Вот этот пустырь, который мы перед вами Находится, здесь будет стоять школа И детский сад, отдали территорию Для застройки Муниципалитету Для постройки Коттеджи поселок строятся дальше. Сейчас детей возят на школьном автобусе. Вот он мимо проехал. Там прямо строится э, церковь. За, коттедж, за построенной школой продаются участки под застройку индивидуальную. С разрешением под индивидуальное жилищное строительство. Так он все выглядит. Пойдем посмотрим сейчас, что здесь есть, какие дома готовы. Дом 150 квадратных метров на участке в 6,3 три сотки. У, у коттеджного посела Виктория э, сдаются дома сразу с, э, с заборами, со строятами, входная территория, большая территория за домом. если кому-то интересно, именно до такой степени дом. По цене обращайтесь ко мне, я вас проконсультирую, сколько такой дом стоит. Пойдемте посмотрим внутрь. Первый этаж дома. То есть санузел? Да, большой. Большой. Одна комната, кабинет. Здесь. Можно сказать, зала, здесь кухня с выходом на придомовую территорию. Большое крыльцо, домовая территория с навесом. Пойдемте посмотрим второй этаж. Лестница. Большое окно от пола до потолка. Одна комната. Другая. Здесь, получается, санузел, да? большой. А, здесь большой санузел. Большой-большой. Можно поставить ванну посредине и исполнить свою мечту. 102 квадратных метра. 4, 3 участка земли. Территория большая. Подпарковка автомобиля. Пойдемте посмотрим, что внутри дома находится. Вот в таком виде дома сдаются в этом поселке. Стяжка, радиаторы отопления выведены. Одна комната, здесь большая кухня-столовая с двухконтурным котлом, выход на придомовую территорию, пойдемте посмотрим, что там еще есть. Вторая комната, санузел. И еще одна большая колода придомовая территория ну, участок 4 3 сотки я напоминаю земли достаточно много здесь у навес 20 сама квартедраса достаточно высокая фундаменте Дома подключены к холодному водоснабжению и электричеству. На каждой территории у каждого есть свой собственный септик. В каждой территории. Сюда подключат еще газ. Дом на участке в полторы сотки. Две комнаты, 63 квадратных метра. Две комнаты и кухня-столовая. Пойдемте посмотрим, что там внутри недорогая цена сейчас очень маленький но кому-то не нужна большая территория здесь есть для машины придомовая территория пойдемте сюда стоять а что там за часть тут. вот такая вот небольшая часочка земли Дом двухкомнатный. 63 квадратных метра. Большая двухкомнатная квартира. Санузел. Здесь что? Здесь Интересно. кухня столовая. Здесь комната интересная. Одна комната. Здесь сколько квадратов? 14-15. Да. И вторая комната. Здесь около 18. Здесь 18. 17,5. Да? Потолки очень высокие. Три сотки не очень много. А Три вот сотки, смотреть, да. Она есть, то есть и земля. И земля. Да, завести, пожалуйста, что-то. Под посадочный материал. Можно... Uh -huh. Навес организовал, вот тебе, пожалуйста. И придомовая, за домом территория. Выход. 9300 да, квадратных метра? Три да. комнаты. Три комнаты. Одна комната. Довольно-таки большая. Другая. Они одинаковые, да, получается? Здесь? Ну да, примерно. Третья. Санузел. Ух, какой большой санузел. Еще одно свое. И кухня-гостиная. Огромная, с выходом на террас. Терраса тоже с навесом. Видомовая территория. Дом в коттеджном поселке Виктория. По цене обращайтесь ко мне, подскажу.